Приветствую вас на канале Асмоди play Мы продолжаем играть Иву Вайтхин. Как есть таки прочитал так. Настройки профиля. Нам надо настройки управления. Вот так. Ну еще и продолжаем продолжать. Больничка. Корень зла. Блин, как этот. Вообще-то сказка русская есть "Корень зла", "Последний богатырь". Мадам. СВ 201. Ладно. Кто это? Что я сам себя вижу, что ли? Бредятина была. Так. Опа. что у меня есть я уже забыл ага это мы пока все есть хорошо ладно не выбирай чаль закрыто странно всегда открыто было Здесь вообще никого нет. Так, газеты нет. Зато есть объявление. Ух ты. Пропала девушка, короткие каштаны, волосы, карие, глаза известны под именем. Понятненько. Опа, история. Сценограмма из отдела внутренних расследований. Следователь, вы знаете, почему вы здесь детектив? Касалось, потому что вы работать не умеете. Следователь, вы незаконно ведете расследование и при этом используете ресурсы департамента полиции. Кроме того, у нас есть сообщение об угрозах запугивания и физическом насилии. Будь у вас доказательства, вы бы уже забрали у меня и жетон, и пистолет. Очевидно, вы соблюдаете осторожность, иначе бы мы уже так и сделали, но мы за вами следим. Не вы одни, что значит? продолжайте следить за мной и узнайте если будете и дальше так пить нам это не понадобится мне нужно работать у вас все? пока да, но вы хотите но вы ходите по тонкому льду Кастелланос, еще один такой случай и на этом все для вас закончится все закончится, когда я разберусь с этим делом детектив Кастелланос выходит из комнаты для допроса это в смысле про меня, да, пить мне не дают что это? Ровик? Сходим с ума. Сходим с ума, подожди ты. Сходим Блин, Сохранить да что сохранять-то нечего. Карту мы так и не собрали, но она, честно сказать, мне как-то боба по поводу ключей. А, один есть. на. Сходим с ума. Блин. Вот самое нужное, конечно. Ну ладно. Сходим с Заперто, ладно. Сходим с ума. Сходим с ума. Упадем, посмотрим. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Не понимаю. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Она не меняется, помню? Сходим с ума. только коридор, что ли? Сходим с ума. Лесли! Сходим с ума. Ну-ка. Ну Сходим с ума. Так, Сходим с ума. Психопат. Сюда. Те мусор не сожрали-то. Блин, блинский. Ладно. Далеко уже ушел. Эй, подожди. Не могу, вылезет? Нет, кто-нибудь? Ага, опять голуби, кота дразнит. Язык показывает ему там за окно. А он ничего не делает. Он же не уличный. Что нибудь что-нибудь тут есть Я ничего не вижу так паренек куда ты меня ведешь пока еще никого нету ладно вообще не страшно видали и пострашнее а какое-то землетрясение до да, чуть-чуть водички вот ночью когда я бродил там было гораздо страшнее Да, понятно сюда да. Вот не идет. Идем, идем, пока я бегаю, да, мы идем Сюда! Она сейчас обрушится. Сюда. Уэсли! Так, меня завалило. Ну это сюжетная линия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Везли меня домой. Ага, Маяк, как и говорил Джозеф. Маяк, а не маньяк. Господи, игра только здесь, что ли, начинается? охренеть Дома внизу. Как эту землю-то покореть, блок нах. Давай, с дробовичков на перевес. Мало ли. Кто где выпрыгнет. Хотя вроде пока здесь не видно на горизонте но ну, рассказывай так это что а как-то перетащил или что или просто слегка отодвинулся от нас Ты не ущелка нет перетащил все таки Отсюда сюда. О, Господи, так я и сам мог подняться. Ладно. Что мы здесь имеем? ой Я так и знал. Рупы не сжигаются, не встают. Все мертвые. Всех, всех убили. И что тут нет? Здесь нет. Вот там закрыто точно нет. Что у нас застойка? Опа, патрон. Вот он. Вот что я искал. Минутку. Взял. Патрон. Ничего надо. Еще патронов надо. Ладно. Дроповик хорош, ну хорош, он только вот. В замкнутом помещении вблизи и то как-то хотелось бы как сказать э -э больше Что у нас здесь понятненько тут открыть дождь нет а вот додумал одна и та же дверь оказалась нет папа для дробовика ладно я как раз с ним сейчас и хожу да. а здесь монстров нету а ч ⁇ реальный мир какой-то или ч ⁇ хотя у меня дробовик то откуда -то? Не выпрыгнул. Нет. Пойдем вот. вниз. Пока никого нету. Мне это нравится. Так, вниз, вниз, вниз. Господи, кто-то кроет, то тут, что-то Использовали, наверное, моё собственное Я чувствовал каждый перерезанный нерв Каждый кусок мяса, который отрывали от костей Пока меня не поглотила абсолютная тьма Тьма и боль Пока они изучали мою, жизнь, мою работу Я испытывал тысячи мощнейших ощущений Боль Удовольствие Слушаем. Ярость Экстаз Все это... это сливалось в один всефроницающий шум, и наконец тьма взорвалась тысячами искр. Боль, шум, цвет. Все объединяется, принимает форму. Это место хорошо мне знакомо. Моя тюрьма. Мой дом. Ты сам во всем виноват. Нет, стрела, стрела. Ага, еще одна взрывная. Так, так, так. Прямо. Что чем мы берем? Патроны это хорошо. Патроны это просто прилезло. давай давай ну, я думаю мне сюда надо падать -то. ага Что придумали -то? а мне по моему туда и надо будет раз все равно туда а здесь и куда попаду тогда подождите а я здесь был это самое Первое, я здесь выбегал от этого маниачил. Вот ни хрена себе, куда я попал? Так, я где-то там бежал или где-то тут бежал? Но этот коридор точно был, когда очнулся. Самое первое видео было. Папа. Ну да. Вот я по сюда и бежал, а он бежал за мной, а ты меня откуда перетащил-то? Выползу, поднимусь, мне кажется, там нету лестницы. Ну да и ладно. Блин, я думал в начало прийти, там этот был хреначить его. часто я вооруженный опасен, это а, был ранен и убегал посюда Боялся, что заражусь так. Вышли отсюда, да? Оп, подожди подобрать. Новая записка из канализации. Ты все еще мечтаешь о побеге, думаешь, что свободно. Свобода близка проку мечтать если твое тело неподвижно лежит здесь почему мечтать это всегда надо без мечты для начала зомбик не выпрыгнет нет никакой здесь патроны даже от пистолета я забрал нет ладно а здесь мы куда попадаем ой а они побежим трубы боеприпасов да два винтовочных патронов всего лишь два винтовочных патрона но тем не менее это уже все-таки хорошо максимальный 15 так если мне патрона дробовика столько дают так если мне столько патронов дают то, знаете, мне дробовик пригодится. Иди. На. Получи. На. На. Надо вот так вот сразу вставать в стойку. А, так, это, чё, дверь? а это двери все. Открылись. Мы проходим. Да я даже не сомневаюсь, насколько Как у Фредди Крюгера как будто нахуй. Котейны. Нет, нет. Хочу домой. Лесли. Не хочу туда. Нет. Так. Давай, давай, давай, поднимайся. Да, видимо, что-то с этим миром не так раз вот здесь. Такая ага, первая, вторая дверь. Ну-ка давай в ванну сначала. Ничего не указывает на то, что враги здесь. Нет, не указывает. Когда я понял, что Хименес меня предал, было уже слишком поздно. Моя цель была близка. Он знал это. Знал, что я слишком занят работой и не замечу, что он привел тех людей. Иначе они бы ни за что не пробрались мимо моих ловушек. Их устройство – извращенная версия моего. Его должен был создать я. Мои данные, оборудование, мои теории, мой разум. Они заменили мое тело новым измерением, полным боли. Вот мы уже и так видели. Все? Ну а сам-то, кстати, как над людьми пытал, там, что-то. сколько человек убил. Они последовали... <как> да, ему, принципу, так же, иначе, чем ты лучше. <как> <как> <как> ну, давай. Только вниз спускали, чтобы потом вверх ехать. Давай. Давай, сохраняйся. я не успел да где-то что то взять или что ласли и сам какой-то монстр вас Лес... ты меня ведешь этот журный парень а к нему идешь а нас, принципе, туда и надо этот маяк то он поэтому он называется маяк так ладно сначала вот в эту дверь узнаем что-то не говорю что до начала меня вернет серьезно я вот из-за этого нет подожди как я из этого спускался сюда Оно того не стоило ага. ничего страшного немножко обычный двор так, я так думаю, это, наверное, последний будет эпизод. Раз у меня тут за столько времени никого нет, кстати, что удивительно, потому что чем дальше эпизод, тем мне кажется, ну не скажу, что он сложнее это. Мне кажется, наоборот, полегче, полегче. Может быть, сейчас у меня будет капец какая сложность. Ладно. иди сталы. <звы> ну, дверь есть но она не открывается да <звы> ну, вот к монстрам притащила его глаза. Что все это значит? Увидишь. Так, что, значит на глаза, как медузы Гаргона, да? Опа, о чем я так бросил? Перебросил. Куда это? Бедняга, покойся с миром. Да. Это в моей комнате, да? А, нет. А я вроде вот к этой комнате подбегал надо быть начеку А это видео уже а? все. <плёп> <плёп> Что? Это три полицейских Тоже в самом начале было. Оберегайся, глаза. Огонь. Ты же не любишь огонь. Георитно не сдается. <свят> <Right. свят> Тело бренно. У наше есть сознание. Вот что-то, что за глаз -то. А они, хотя его мир, кто это за нахер? Не знаю где я. Там же глаза видят. И чё? Ой -ой -ой -ой. <соскорректор> так, я с вас что-нибудь поймею или нет? Подождите, подождите. Точка так хорошо, а коровик-то горит. слышу, что это не все. Кто где? Я должен куда-то прийти, я боюсь. Вал они идут. Арбалет, что либо был? <свист> да. Тихо Нифига себе, молота по голове. На. Да, да что. Да уйди ты. Какой на чего, блин, дебил. Иди, блин. Подобрать добра здесь было? Да хрен это мне часто надо. Так, ладно. Бутылками зачем? Вот. Уже немного лучше. патроны для дробовика и еще одна аптечка это прекрасно что еще одна аптечка так сюда подняться так минутку так-так-так-так так осталось только дробовик в порядок влезти полезли так, у меня факел в руках. Так, ничего, глаза подбить. А, вон дверь открыта, а я, блин, тут лазю. Так, еще один шприц, это очень хорошо. Только смогу ли я сюда вернуться? Вот в чем вопрос-то. Запрыгнул-ка. Вниз надо идти. Где у меня винтовочка-то? Пакел ушел здесь. принц есть? 30. Не подзарядиться Нет, это стрела. чтобы ой ладно. Кто бы знал, что здесь меня что ожидает? Стоять, вот уж приц так так так опаньки давай эй, эй, эй, эй. точка. Подобрать. что подобрать? Конечно, подобрать. О чем я тут же То есть здесь будет? Так. Так. Комнаты связаны. Так. Понятно. Вот кто-то должен быть. Ну, я весь боюсь. Что здесь? Ой. Да. О, точно знаю. Полием. О, их двое. Беги а, беги, беги, беги, беги, беги, тихо. У меня знаешь, что есть. два патрона целых осталось я знаю что эта штука сильная но не ожидал что настолько конечно О, по 8000 соберу с вас так мне надо сейчас значит сделать мне надо восполнить Спички, спички подобрать. Ну, блин, открываем. А я сейчас факел? Надо был факел уже по мордам дать. Тут кто-то есть? Рувик. Я, я создал, создал этот мир. мир. Ты не сможешь, сможешь меня удержать. Удержать. А зачем ты его создал? этот мир ага. в Бэтмене уже такое проходили не могу так. разные или одно и то же Ай. ладно у меня не убивает еще световое пятно а мне сюда нельзя выходить все понял то есть я должен вот именно вот здесь обегать. Fá que Так. так опа прошёл, прошёл. прошёл. прошёл. убежал о, а я здесь был Опять закрыто, ладно. Так, назад нам не надо, нам же надо вперед, в вот, башню. Стой. Нет. Мы, а мы сюда уже тоже ходили. Что? Нет, вот сюда. Берем. А мы даже сохранимся. Конечно, сохранимся. Понятия не могу, зачем нам сейчас гели, если мы уже к седлу не не подходим, уже и не подойдем. Не понимаю. Ну, видимо, просто запрограммировать-то сделали разработчики, а как в конце все то, что было, не ушли. Если выживу, никогда больше в лифт не зайду. Да как? Ножками хочешь походить? Сюда зайдем? ну сюда? Не может быть. А вот так вот. Помогите! Помогите! Кого ты привел там? Себастьен, отойди от него. Кому верить? Себастин, послушай меня. Остановись. У нас и у тебя одни и те же цели. Слушай, я все понял. Ты не просто детектив-новичок, а это не просто обычный парнишка. Ты убила Джозефа и стреляла в меня. Так что сейчас у меня достаточно причин, чтобы тебе не доверять. Еще бы. Ты хороший человек. Вот почему я... Хотя это уже не важно. Если ты знаешь, кто этот парнишка, тогда знаешь, почему его нельзя оставлять в живых. Херня. Это все Рубик. Это он его... Зачем ты его упомянул? Бат, а, ты так же где-то оказался в саднице. Уэсли, стой. Уэсли! Так я и не понял кто тут лесли был его сознание что ли чего уже Вайне лежать не собираюсь. Или я уже лежу в этой ванне. И все это у меня в мозгу происходит. С одну сторону не можем бежать, бежим в другую сторону. Давай, беги, ой, ой, ой, ой. беги, беги. Ага, опять захватал. Ладно. Если у вас есть детали ловушки, вы можете сделать болты для арболитной гони. Э, а что у меня захватал Надо было остановиться, может? Хотеть... А можно останавливаться вообще? Жаль. Контроль на точке. Ой, ну-ка, сколько него Блин, цены бы не было. Да. Давай. Ты меня вытряхнул. <плёв> Удачно попал. Где вы так кидать научились? Это, кстати, по сюжету, я думал, я помер. Это сюжет такой. Где ты? даже и отсюда сбили. Я человек. Сейчас... Это, Это его урок. А ворту вон. Он просто башки туда. Подожди. Бля, я попал тебя, правда. Я победил? Или я умер? Или что? А, нет, смотрите-ка. Давай, убирай эту штуку. Я его в сознании выводом уже, его же победил. Такой вот красавчик. Это блин, не каждому дано такое. Ну? Я создал этот мир. А я его Ты убью. не сможешь меня удержать. Рувик! Да, иди. Я покончу с этим. Да. О, он... мозг его. Это из него те сделали, которые привел напарник его, кто он там. Который как отец ему или кто он там был -то? Заботился-то. Раздави его. Ну вот и все. Он жив, сэр. Этого оставь и этих двоих. Так. Они никуда не уйдут никто не уйдет что-то я не понял о чем я оставляю что? или меня хотят убить скрытно <звы> опять <пускай. звы> Полицейский мертв. Этот мертв. Она подъездила так, чтобы, чтобы я мертв якобы был. А зачем? Она меня спасла или что? Мозг опять хотят подключать, что-ли, что-то восстановили там. Все, в ванне теперь уже не лежит, кто это? Лес, лесный еще да. и подписан кто? так если я понимаю мир то какой он был перевернутый самоделищный так это трое полицейских которые он убил в реальности которые мы видели так и здесь все померли Чтоб полиция-то не оцепила, бригаду чистящиков не направила. Блин, это маяк. Улицу покажите мне. Пошел, пошел, пошел! Детектив, вы в порядке? Там еще кто-то есть? Нету. Просто дайте свежим воздухом подышать. Вот ни хрена себе там получается, меня спецслужбы что ли ожидали? Что они там? Страшно? Нет, тоже. Но город целый этот уходит мне кажется все сознание у него осталось всех этих и рубик тоже там в нем живет ну пойдем лучше спасибо они а смотрите город а целый ну, как в бэтмане такой вау маячок такой а, да, ну послесловие будет трофель сохраню как эта дополнительная миссия открылась что ж на этом все игра была страшненькая интересная увлекательная ну, мы увидимся уже в следующем видео. Пока!